Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем исторические сражения в игре под названием Наполеон Total War. Следующая у нас историческая битва, битва при Арколе, произошедшая с 15 на 17 ноября 1796 года. Австрийцы меня раздражают. Пора пресечь их бесконечные попытки снять осаду Монтуи. Я уже встречался с ними в открытом бою, и хотя тогда я выиграл, для окончательной победы этого оказалось мало. Здесь, под Аркале, я переправлю армию через реку Альпане и сокрушу ряды противника. Битва при Аркале – знаменитое сражение Наполеона, в котором он успешно обошел с фланга австрийскую армию и личное... Перенес э, французское знамя через реку Альпоне. Альпоне, наверное, да, тогда получается. Захватив мост, французы предотвратили отход австрийцев, лишив их возможности снять осаду Монтуи. Ну, давайте для начала еще скажу я, какие были силы сторон исторически. 18 тысяч человек было у генерала Бонапарта, и 25 тысяч человек было у генерала Альвинцы. Потери были следующими. 4500 убитыми и ранеными у французов, 1300 пленных и дезертировавших. У Священной Римской империи, либо у австрийцев, потери были 18 тысяч человек общие. Из них 12 тысяч убитыми и ранеными и тысяч пленными. То есть получается, более чем в 3 раза были потери больше у Австрии. Что, конечно же, сыграло на руку Наполеону, потому что в дальнейшем э, данные потери сказались на, так сказать, уверенности, что ли, французов, на их э, преобладание влияния в Италии, в Северной. Да, кстати, реально, Наполеон самолично перенес знамя через реку, при этом рядом с ним погибло 10 человек, пока он это делал, то есть, ну, выходит... Ему просто реально повезло, так сказать, удачи, благоволила ему. И он выжил в этом сражении и вновь доказал свое, ну, как сказать, не превосходство, да, а свой боевой дух, боевой дух товарищей поднялся. Ну, короче, я думаю, дальше продолжать нет смысла. Вы и так поняли все, что я хотел сказать. Давайте начнем это сражение, конечно, будем играть на максимальную уровне сложности, потому что я всегда так делаю. Ну и давайте начинаем. Посмотрим, что из себя представляет данная битва. Очень даже интересно посмотреть, потому что я в нее не играл. Звонил насчет колоны. Но я, к сожалению, смотрел, там вот проводятся кислые. Пожалуйста, 15 ноября 1796 года. Я выбрал диспозицию, которая не позволит австрийцам использовать против нас свое численное преимущество. Мой план — захватить город Аркале, чтобы оттуда контролировать вражеские пути снабжения. Основные силы австрийцев под командованием Альвинцы сейчас находятся к северо-западу от Бельфьора. Они попытаются помешать захвату Аркале. Но Альвинцы не сможет привести на бой все свои отряды. Ему помешают обширные болота, которые разделяют наши позиции. Обязательное условие нашей победы — взятие Аркалена Востока. В то же время нам нужно сдерживать натиск австрийцев на Западе. Я тебя понял, Наполеон. Давайте сначала посмотрим, что у нас тут есть. На Востоке у нас получается город небольшой. Но если я правильно понял Наполеона, то нам нужно захватить именно вот этот город, а это сделать легче легкого. Объясню почему. Потому что получается так, что город в принципе ограничен со всех сторон. И бот может только разве что на помощь прийти вот поэтому этому перешейку небольшому и зайти к своим товарищам. Спин, так сказать. А этот город у нас выходит, он ни, нафиг не нужен, его даже не нужно захватывать, и поэтому... Делать какой-то мув в эту сторону нет смысла. Единственное, что мне не нравится, есть у противника 12-фунтовая пешая артиллерия, которая может нам помешать. Но чтобы этого не было, чтобы она нам не помешала, я для начала расправлюсь именно с артиллерией. Поэтому я поставлю сюда свои 12-фунтовые пушки и постараюсь ее уничтожить. Тем временем моя пехота двинется вперед, она займет вот этот вот болото, плюс шассеры, ну короче всех сюда я посылаю. Будем здесь около моста стоять, чтобы они не могли пойти к своим на помощь товарищам. Короче, вот так вот поступим. Наполеон, конечно же, пускай уходит куда подальше, отдыхает около болота, наверное. <с> как бы это ни звучало странно. Конечно, исторически он так не поступал. Он был в первых рядах сражения, да, там помогал. Ну, точнее, не помогал, а воевал сам лично. Но сейчас это неправильно будет. Это будет очень... Плохо Наполеон умрет очень глупо, и, в общем-то, все будет печально для него, в конце концов. Так, ну и что ж, давайте-ка пока вперед идем. Занимаем это место. Я думаю, причем неплохо было бы сюда и шассоров послать, и нашу пехоту. Так, видим, куда пушки противника идут. Они как раз хотят занять очень удобную позицию для обстрела. Мы сейчас это им помешаем сделать. А, ну они уже заняли какую-то такую более-менее позицию, да. Возможно, не очень-то и хорошую, но пойдет. Пойдет. Давайте-ка все сюда. А, мы тоже заняли свою позицию. Давайте-ка разворачивайте пушки и ведите огонь срочно по этой 12-фунтовой артиллерии. Потому что она сейчас может наши войска тоже очень хорошо погасить. Поэтому, чтобы не было очень, очень больших потерь, я сейчас растяну наши войска. Растяну, причем он за этим домом специально, чтобы он не мог пострелять по моим отрядам. Давайте огонь. Так. Отлично, попадание есть уже, но надо именно уничтожить пушки сами Ой-ой-ой-ой, а тут по нам стреляют, оказывается, как-то даже через... через реку по нам стреляют Нифига, у них там вообще стрельба Так, артиллерия пока что страдает, но не так уж и сильно на самом-то деле Так. -мо попадание где? Супер, конечно, кривая здесь артиллерия, я смотрю. У нас. птиль-моптель. Да, это очень плохо. Я думаю, не нужно объяснять, почему это все очень плохо. Но Нам нужно именно артиллерию разбить сначала, блин. Вот в общем, проблема, да? Без уничтожения артиллерии можно сказать тут э, вообще не о чем говорить. Очень кривая артиллерия у нас, вообще жесть. Смотрите, все прям в молоко улетают сна снаряды. Да. Ну, наконец-то одну пушку разбили. Так, первое попадание по Ландвару. Так, занимайте пока что позицию. Так, Ландвер страдает, со всех сторон их обстреливаем, но они пока еще живут. Давайте, давайте пушки. Ну что ж такая кривота, а? Так, какой им ведется? Огонь ведется. Давайте, давайте, продолжать. Отлично, все, их загасили. Так, немецкие фузелеры начинают пересекать реку. Правда, что-то они неожиданно переключаются вообще-то на рукопашку. Опа, окей. Если вам так угодно, ой-ой-ой-ой. Нет, я думал, вы хотите подраться, они, оказывается, хотят все таки пострелять. Так, уничтожили этих солдат. Ага, тут по верху еще летит. Так, давайте-ка идите вперед. Так, две пушки осталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое попадание. Да капец, когда вы умрете, е-мое. По вам уже столько прилетел пуль. Так, начинают их войска уже переходить и там еще реку. Да, я думал, это будет быстрое дело, уничтожить эти пушки. Оказывается, нифига. Нифига, я оказался неправ. 16 человек там еще. Ой-ой-ой. Давайте отходить. Давайте отходить, потому что у нас тут очень мало людей осталось. Попадания, давайте хоть несколько попаданий. Ну что это за черт? Так командующий сейчас противник умрет, а Левинцы сейчас помрет. попадания вообще нету Альвинс, кстати убежал блин ё-моё Капец, смотрите, мои гораздо хуже стреляют стрелки, чем их. Почему такая хрень, вот мне интересна? Фузелеры, к сожалению, отступают. Так, отходите, давайте все войска. Вот сейчас мы здесь не выиграем, ни хрена. Да, я рассчитывал, что в Наполеоне гораздо точнее артиллерии, чем на самом деле оказывается. Оказывается, она совершенно не точная. Так, ладно, нужно орудия нам, короче, переносить. Вот еще давайте пару залпов сделать, если не попадаете опять. Ну, я не знаю, уже просто... вам не светит попадание. Так, да, я немножко сильно слишком растягиваю. Все, попадание есть. Давайте-ка перестраивайтесь. Быстрее сюда идите, потому что здесь у нас это а жопа. Конечно, войска у меня как бы потеряны, но, в принципе, немного сравнительно но все равно нам нужно сюда быстрее пушки пушки потому что нас спасут сейчас а то здесь могут быть вообще потери огромные что они там стали будут сейчас просто защищаться видимо Окей, okay. они просто исчезли с лица земли. Так, ну что, ждем подхода войск, точнее артиллерии быть. Так, а он будет надеюсь стоять, ждать, пока моя артиллерия будет здесь, да? Кстати, он больше не стреляет, это очень прекрасно, даже несмотря на то, что одна пушка осталась, он все равно не видит огонь. Я поставлю орудие, наверное, даже не знаю как. Потому что здесь вроде можно поставить. Я бы вот здесь, наверное, поставил бы лучше всего. Прямо вот здесь вот. Можно было бы, во-первых, пострелять вот по тем чувакам, которые на том берегу, надеюсь. Ну, хотя, не знаю, не уверен, что дотянется у нас картечь. Если дотянется, это будет прекрасно, Гренцер, потому что здесь будут сильно нам мешать. Надо их уничтожить. Как можно быстрее. А эти войска, в принципе, насрать. Тут вот то, что враги там встали. Мы потому что можем вполне их вот так вот принять. Они будут только так умирать. Как-нибудь вот так вот. Так, ускоряем время. У нас осталось 21 минута. Давайте скорее. Так, все. Болото. Низину эту покинули. Давайте-ка едьте дальше. Я вот не могу нормально играть, потому что мне кажется, все-таки здесь есть баф какой-то вражеских войск. Вы сами видели, мои, блин, шассеры гораздо хуже стреляют, чем я у наверное, в два раза хуже. Попадания хуже и... Э, как бы смертей побольше. От его войск. Так что не знаю. Жаль, что, конечно, только Альвинс избежал, но... Фиг с ним. Пускай убегает эта сволочь. Так, так, так. Что-то они там прям забегали, я смотрю. Эээ... А так, быстрее, давайте-ка разворачивать. Так, разворачиваем орудие. Готовьте, давайте-ка картечницу. Картечью, огонь. А, почему только вы задом встали? Ай-яй-яй-яй-яй. Чёрт, тебя дери. Блин, они напали и тут тоже. Так, готовы Давайте ландвер теперь Так, здесь обстрел идет Огонь. Огонь. Отлично. Так, здесь началась, я смотрю, даже драка. Давайте-ка посылаем сюда солдат. возьми. Хм. Не знаю даже, хорошо ли то, что мои в спину стреляют, или плохо. <с Gracias> Потому что здесь да, это не работает, чтобы стрелять... Стреляли во врагов, а попадали вроде как и... Точнее, наоборот, стреляли во врагов, и попадали по врагам. Здесь они стреляют и по своим в том числе. В спину даже. Так что не стоит использовать такую тактику, как я. Так, еще одна. Снова эта пушка начала зар... заработала. Единственное, которая там стоят, стоит у них. Давайте огонь, огонь, огонь. Ну, уже валить их, е какие они жирные. К сожалению, гранадеры у нас погибли, похоже, что. Очень жаль. Ну ладно, остальные отряды, я думаю, выживут. Давайте-ка, огонь по ним. Какие же они бешеные, эти австрийцы. Блин, одну пушку сняли. Кто снял эту пушку? А, просто там людей не осталось. Эй, дерьмо, блин. Ни хрена они там устроили. Огонь, давайте по ним. Убивайте их всех. Так, растягивайтесь. Вот ублюдки, а. Все, все убиваемых. Отлично. Режьте их, режьте. Гуд. Так, Грэнцеры там умирают потихонечку. Так, ну что у нас тут по составу армии осталось? Очень мало. Да, после вот этой вот масштабной перестрелки тут, конечно, осталось людей очень мало. Единственное, хорошо, конечно, что мы их всех уничтожили. В принципе, вся армия отступила. Остались тут только Грэнцеры, получается, и два... Ленинных отряда, ландверы, ленинных фузелеров. И по сути все это вся их армия. Сейчас главное потихонечку взять, обойти их с тылу армии. <клёх> Остатками, точнее, извините, армии. Обойти их со спины. С фланга. Неплохо было бы уничтожить этих Гренцеров сразу. Потому что они очень мешают. Так, пока что отряды в пути. Дальше идет перестрелка. Вот этому отряду точно надо обратно перегруппироваться. О, жесть! Какого хрена вы по своим стреляете? ⁇ пти-мопти. Ребята, ⁇ -мо ⁇ Да, великолепный Наполеон-Татоварх. Как я мог о нем забыть? Что такая хрень даже происходит в этой игре? Или, например, то, что пушка стреляет... А, нет, стреляет нормально. ладно, я хотел уже еще приканиться. Ну Это жесть, я что-то не думал, что они будут по своим стрелять. А, вот что называется, не играть очень долго в Наполеон Тотовар или в Эмпайр Тотовар. Это традиция просто по своим стрелять. Особенно из орудий. Жесть. Ну, ладно, таких файлов больше не будет, на самом деле. А, извините меня. Так, давайте разворачиваем снова эти орудия. пока что мои отряды живут так пересекайте эту реку часто по идее вы должны нормально стрелять да а или они, ну, они прям краешком Даем и вы не достаете все равно Сука, придется опять перестраиваться а время то осталось уже мало кстати 10 минут всего Оу. Я думал орудие, блин, он взял Погасил Да, блин, там орудия нет, Нафиг мне вот эта лошадь нужна Там просто с пустой каретой бегает С этими с Со всякого рода ядрами, блин С боеприпасами, да? Так она все равно не попадает, да? Ё-моё Джейс, короче. И, кстати, они, скорее всего, больше не успеют поучаствовать в этом сражении, кроме как еще вот здесь, если я их поставлю, да? Так, все, отступили. Отступили эти сволочи. Давайте перестраиваемся быстро. Ставим сюда наши пушки. Должны вроде как попадать. Так, а враг, похоже, заметил то, что я обхожу со спины. Да, он немецких фузелеров послал подальше. Куда-то он послал их, очень далеко. Смотрю я. Давайте. Да, он встал прямо вот здесь, и похоже, что он надеется на то, что его здесь армия выдержит натиск моих пушек, наверное, не знаю, на что еще надеются они. Потому что пару залпов, и уже все, этого отряда не будет здесь. Так, уже там минус 40 человек. Так, так, стоять, стоять. Все, я, я уже помню это. Не надо мне больше таких вещей. Давайте-ка по генералу огонь. Ха -ха, попал. Так, ну он там очень хитро поступил, да, он встал, получается, вот здесь вот. Давайте бегом уже начинаем нападать, потому что времени вообще уже почти не осталось. Убили генерала вражеского Квазданович. Какой-то Квозданович. Какой Поляк что ли? Ладно. Давайте пока вперед. <свист> да все, пофиг на этого кваздано еще, блин, забейте на него. Блин, они в кустах стали, их вообще что ли не видно? Как их не видно вообще? Я что-то не понимаю. Отлично вообще. Супер просто. Вот как вы не могли их увидеть, я не представляю. Сука, взяли, отступили. Вот смешно будет, если я сейчас еще и проиграю, к тому же. Капашный идите, что ли, я не знаю <звы> Ё-моё! Все, все, войска отступили. Ой, жесть какая-то. Я на последних секундах выиграл. завершаем битву. Знаешь, что Наполеон это самая дебильная битва, которую когда-либо играл. Потому что времени очень мало. Эти болота сраные, это сраная пушка, в которую не могли попасть мои орудия. Вообще сто раз залпов сделали и, оди, и несколько раз всего попали. Такая жесть. вот Реально, если бы не вот этот бред с пушками, если бы они так долго не тупили попадания. Но если бы я еще бы знал об этом, я бы, наверное, пушки бы, послал бы вперед просто на все, они стояли бы они сзади. То мы бы мы выиграли гораздо раньше. и не так вот тупо, прям вот на последних секундах буквально уже выиграл, блин, еле-еле. Ладно, что ж. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Прошу прощения за мои рейджи, которые были здесь. И в следующий раз мы будем играть, видимо, битву у пирамид. Ну, с вами был Веном, да. Ставьте лайки, соответственно, и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.